Всем огромный привет! Я рада видеть каждого из вас у себя в гостях на канале. Я не знаю, знакомы вы с фихуа или нет. Если не знакомы, никогда не пробовали, рекомендую вам обязательно купить и попробовать, так как этот плод не только вкусный, но еще и чрезвычайно полезный. В нем содержится и огромное количество витамина С. Оно богато фалатами, то есть фолиевой кислотой, которая играет важную роль в формировании клеток крови и предотвращении анемии в ней очень высокое содержание йода большое количество витамина b6 калия и разных других полезных витаминов и питательных веществ полезные для сердечно-сосудистой системы полезно и для нервной помогает восстанавливать и повышать иммунитет помогает бороться с болезнями полезно беременным так как содержит много фолиевой кислоты очень полезно для пищеварительной системы, так как содержит высокое количество клетчатки. Ну, я думаю, кто заинтересовался, кому будет интересно, всю информацию без труда можно найти в интернете. Это я вам так вкратце рассказала. Конечно, есть и противопоказания, почитайте, кого заинтересует. Но могу сказать, что буквально 1-2 плода в день будет большой поддержкой для вашего организма в зимнее и осеннее время. И что я обычно делаю? Можно кушать его просто так. Кожира у него, правда, достаточно жестковатая, то есть есть ее не особо приятно просто так. Поэтому обычно фихуа разрезают пополам и достают уже сердцевинку ложечкой. И еще фейхуа должно быть зеленого цвета, без темных пятен, а сердцевина должна быть светлой. Если у вас сердцевина темная, то такое фейхуа есть не рекомендуют. Я обычно плод использую целиком, так как и в кожуре содержится высокое количество и витаминов, и других питательных веществ. Обрезаю просто хвостики с обеих сторон. Ну, иногда достаточно, только с одной, со второй хвостиков нету, и затем перекручиваю целиком на электромясорубке и ставлю самую маленькую насадку для того, чтобы смесь получилась более однородной. По вкусу, кстати, вот кто не пробовал лично мне напоминает землянику и сам вкус кисло-сладкий. Можно также варить компоты, можно варить варенье, делать наливки, настойки, но я обычно заготавливаю вот только так. Сейчас на рынках еще продается, поэтому я думаю, кто захочет, успеет как раз купить. И так как здесь высокое содержание витамина С и йода, то фейхоа после того, когда его перекручиваешь, начинает быстро темнеть поэтому я это нейтрализую добавлением сока половинки лимона ну я беру обычно пропорции на глаз и по своему вкусу затем уже добавляю мед меды добавляю не очень мало и не очень много сильно сладкое мы не любим поэтому я добавляю так чтобы было приятно кушать и затем буду уже раскладывать в чистые стеклянные банки ваночки причем я выбираю не сильно большие для того чтобы ну, недолго она стояла и затем буду хранить уже вдоль задней стенки холодильника можно кушать и намазывая на тост, можно просто в прикуску с чаем, кофе, можно кушать в качестве лекарства по пару чайных ложек в день, можно также вместе с творогом, с запеканкой, с блинчиками. Ну, попробуйте, я надеюсь, вам понравится, а самое главное, что это очень-очень полезно. Кстати, если вы заготавливаете что-нибудь из фи делитесь в комментариях своими рецептами, мне будет интересно узнать что-то новое и попробовать, потому что повторюсь, что вот никогда ничего другого я с нее не делала.